Вот себе вполне приличная улица, идешь, по ней гуляешь, а тут бабах и коровья какашка. Раз, два, три. Соли пёрз, пёрз. А сзади запевают утки. И давайте! Раз, два, три! Раз, два, три! Они не кидаются? Они просто не подпускают. Я давно так не веселилась!